Добрый день, друзья! Меня зовут Меликов Низа. Сегодня я буду собирать асимметричный букет значит, с использованием каркаса. Каркас я выполнил из проволоки и бамбука. В конце видео я покажу подробно, и приближу, и расскажу, каким образом я сделал данную конструкцию. Из цветов у меня будет значит, роза авеню, дальше гвоздика, Калы, э, лист антуриума, э, русско итальянский э, лимониум и гиперикум. Вот такой вот у меня получился букет, да, с асимметрией. Значит, я сделал таким образом, по пропорции 1 к 2, здесь составил такую достаточно массивную фокусную точку, дальше вытянув, значит, калами асимметрию и разбавив, значит, каркас бамбуковый растительным материалом для того, чтобы каркас а, не был в вот. Данный букет я делал для интерьерной работы, но также для достаточно смелых людей он а, может оказаться хорошим подарочным вариантом. И так как а, данный а, букет является достаточно легким, а, в целом а его можно оформить, как и свадебный букет для достаточно смелых невест. А теперь я вам сейчас расскажу более подробно по поводу каркасов. И покажу технические моменты данного элемента. Итак, друзья, сейчас я расскажу пару слов о каркасе. Данный каркас значит, я сделал при помощи проволоки 1 и 2 в технике звездочка. Значит, Дальше я прокрасил ее, чтобы она не выделялась и сливалась с цветом бамбуковых палочек. После этого я начал, значит, пронизывать сквозь эти лепестки и полости, да, вот вы видите здесь палочки. И далее я начал стягивать. Сначала я стянул вот, вот эти две, вот они у меня линии, вот раз и два. Затем уже я начал стягивать так, чтобы у меня получилась вот такая вот форма вытянутая, да. Такая прямоугольная. И задала мне асимметричную форму. да, Видите, вот здесь раз, раз, два. Один к двум. После этого, значит, я начал вот здесь вот уже аккуратно, аккуратно стягивать уже одну к одной проволокой в бумажной оплетке. И таким образом вот у меня получился вот такой каркас. Плюс-минус... Ну, где-то 30-35 минут ушло на его изготовление. Друзья, благодарю вас за внимание, то, что смотрите мой канал. Для меня это очень ценно. Пишите ваши комментарии, если у вас возникли какие-нибудь вопросы по данной работе, либо же в целом по флористике есть какие-то вопросы, либо же темы, которые вам интересно было, чтобы я раскрыл. Я с удовольствием рад помочь вам. И ставьте лайки, если данная работа вас вдохновила, понравилась и в целом приятна на ваши глаза и на ваши эмоции. Я всегда рад помочь вам. До скорых встреч!